С любовью из моего домика в деревне. Меня долго не было на канале, потому что я уехала в отпуск. Мы с мужем решили, что надо отдохнуть. Здесь у нас очень холодное лето было. И посетить теплую и очень гостеприимную Турцию. Отдыхали мы в Алании, такой небольшой прибрежный. Городок на берегу Средиземного моря. Хороший отель. Благоприятная погода. все способствовало хорошему отдыху. Я как-то не снимала в самой Турции, не выставляла эти видео. Хотя многие блогеры показывают, что они там съели. что там, Чем там кормят. Ну, в общем-то, ничего такого удивительного, чем нас кормили там. Это, конечно, изобилие салатов, конечно, изобилие помидоры, огурцы, фрукты всевозможные. Ну, все такое, чтобы, ну, витаминный стол, это было, конечно, замечательно. Но из того, что готовят, это много мяса, рыбы, конечно, таких вот пирожных, стрепушек всяких я, собственно говоря, им ела иметь в виду, сладкое не ела, <laughs> вот эти вот пироженки. И показывать вот это, вот бегать с камерой там, <laughs> что там приготовлено, вот право делаю, я как-то, ну, считаю, что это ну, не обязательно, что -то. Самое главное – это хороший отдых, тепло, обслуживание исключительно хорошее. Конечно, каждый отель старается быть на высоте, потому что надо поддерживать рейтинг этого отеля, чтобы к тебе вернулись еще разок. Самолет полный-полный, 200 человек мы летели из Казани, поэтому сами понимаете, это Боинг, огромный э, самолет. Все побережье, такое ощущение, что побережье Анталии, это все просто русские, белорусы, украинцы, и, в общем-то, общаться. Без проблем можно в Турции отдыхать, гиды замечательные. Все, все организовано очень хорошо, ну, просто без проблем отдых. Ну вот по поводу того, что там снимать и показывать, я считаю, что это каждый день ты приехал на отдых и считать, ну вот у меня не получалось, потому что ну, хочется отдохнуть от всех этих забот, хлопот, вот. Конечно, я снимала видео, у меня есть фотографии. И вот в сегодняшнем таком моем маленьком вступлении я хотела сказать, что я вам покажу это. Действительно, это красиво, хорошо, много зелени, тепла. Это, знаете, для меня отдых в отеле, это обязательно, чтобы был бассейн. Я утром в 7 утра встаю, и я иду обязательно купаться в бассейне. Ну, кто-то крутил у виска и говорил, что ну, там были такие, что чуть там 7 утра женщина потащилась. Ну, для меня это просто такой кайф. Знаете, так вот прохлада такая телесная. Просто бодрячок. И я с удовольствием потом одевалась и бывалась шла на завтрак. В Анталии берег моря не очень хороший. Там как-то камни, камни вступить в море было, но ну, не очень, скажем, комфортный был спуск в море. Ну и октябрь месяц, это уже были ветра, и хотя тепло, вроде бы все нормально, все хорошо, 30 градусов тепла, а вечерами, такой, в нем не всегда была погода, не всегда погода была такая спокойная, а вечером там особенно море волны ну вы, выходит только -то любоваться конечно я любовалась но и по утрам а, тоже когда после завтрака выходили в бассейн а, после завтрака выходили к морю а, купались ну вот ну, ветер конечно но температура воздуха была нормальная увидеть экзотику страны замечательно страна хорошая интересная гостеприимная принимает да, нашу русскоязычную братью в большом количестве. Вот, так что спасибо за это за такой хороший отдых. В общем-то, комфортный, организованный, замечательный. И вот посмотрите, пожалуйста, как я отдохнула. Немножко фотографии, немножко видешек. Что ж, пора.